Здравствуйте! С вами снова компания Праздник. Меня зовут Алла. Я долго думала, что можно рассказать в этом ролике. Но решила, что говорить здесь много не надо. Все видно и так. Завтрашний юбиляр, летчик, его родственники решили сделать ему такой подарок. Еще есть одно облако, еще один самолет они у меня просто не поместили здесь. Родители будущих выпускников детских садов, сейчас я обращаюсь к вам. Вот такие облака, солнышки, это классический элемент оформления выпускных в детском саду. Обратите внимание на это. А по поводу этой композиции, что я хочу сказать. Надеюсь, что юбиляр будет доволен и это оформление будет оценено по достоинству. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик справа. Всем пока-пока, до следующих встреч!